Уважаемые зрители нашего канала, сегодня у нас в гостях Татьяна Седова. Я боюсь, если я начну ее сама представлять, я никогда не остановлюсь. В первую очередь, это моя коллега и моя подруга, с которой сначала вроде были коллегами, потом стали просто очень близкими друзьями. И вот уже много лет занимаемся обе развитием гражданского общества. Но сегодня я пригласила Таню для того, чтобы поговорить о такой интересной, малоизвестной теме, как ИПДО Инициатива прозрачности добывающих отраслей. Тань, добрый день! Рада, что ты пришла. Я просто когда стала говорить про ИПДО, почему заулыбалась? Потому что вспомнила, как мы ее обзываем Ети да? в узких кругах экспертов. Вот первый вопрос. Как ты вообще пришла? Потому что ты э, долгие годы занималась именно институциональным развитием, стратегическим развитием, консультант, работала в Counterpart International. То есть у тебя такой очень серьезный опыт именно по наращиванию потенциала для некоммерческих организаций. И, но э, я надеюсь, что мы потом еще как-нибудь встретимся и об этом поговорим. Как ты пришла в Пдо? Что для тебя эта инициатива? Спасибо, Света, очень рада здесь быть сегодня, посмотрела несколько Спасибо. ваших интервью на канале, мне очень понравилось, действительно такие разноплановые гости, разные темы поднимаются. С другой стороны, все, в принципе, посвящено гражданской активности, да. посвящено тому, как люди сами могут свои инициативы реализовывать, права отстаивать. Ну вот и ПДО это одна из площадок, один из способов, как тоже можно отстаивать свои права. В частности, право на информацию, право знать, как распределяются доходы от добывающих отраслей. Как я пришла, ну ты права, я долгие годы работала в гражданском секторе и со стороны международных организаций и ВНПО. И также у меня был такой опыт, что я работала на добывающую компанию, точнее на производителя горнодобывающего оборудования. И э, пришла, честно говоря, через Всемирный банк, э, тогда был объявлен конкурс на позицию как раз вот по ИПДО. Я помню, как я ехала в Астану, потому что мне пришлось пожить в Астане полтора года. Mm -hmm. а, Но ну, надо сказать, что я Астану люблю, в отличие от многих алматинцев. Mm -hmm. Хотя зима в тот год была, конечно, лютая. Вот. Я просто помню, как я ехала в поезде и читала вообще стандарт и ПДО, и все это было для меня абсолютно новое. Пришла именно потому, что а, инициатива многосторонняя, то есть она предполагает участие государства предполагает участие добывающих компаний и э, представителей гражданского общества, так, гражданского сектора. Поэтому мой опыт вот, э, в компании, связанной с горной добычей и большой опыт в гражданском секторе, вот э, сыграли мне на руку, на руку. Да, и я таким образом э, прошла на эту позицию. И вот э, благодаря... Сколько лет уже? Потому что я Это 2009 -й... год если не 2008 наверное. Ну, больше 10 Может, 8, лет, это да. уже было по 13 лет практически да, да, 13, в ПДО, То есть это как раз вот, ну, такая, я не знаю, опыт гуру уже, когда ты достигаешь. А, знаешь, когда тема такая, очень сложная, да, вот сколько мы, мы все эти годы, с 2005 года Казахстан в ВПДО а, присоединился, международный стандарт, там много всего, да, можно долго говорить. Но а, мы постоянно обсуждаем, как его сделать, ну, понятным, полезным, вот практическое использование. Это, наверное, самая большая проблема. Как ты думаешь, действительно так это или нет? Да, я соглашусь. Мне кажется, что хотя вот сама аббревиатура и ПДО, да, она-то суть отражает. Это угу. действительно инициатива прозрачности добывающих отраслей. Но она звучит как-то с другой стороны, как аббревиатура, вообще непонятно. Uh -huh. И ну ты, действительно, как ты сказала, с 2005 года страна присоединилась и вышла уже, чтобы не ошибиться, 15 отчетов, да, то есть много очень информации раскрыто, но если вот так, как мы часто тоже обсуждаем, и в экспертных руках, и с другими НПО, вот так на улицу выйди, спроси, никто не знает, что это такое. Да и среди НПО, то есть да по и большому среди НПО, счету вот.. Mm -hmm. То есть она, э, конечно, полезная очень инициатива для экспертного сообщества, да, то есть отчеты, которые вот и мы выпускаем, и мне довелось и в международном секретариате ИПДО поработать mm -hmm. одно время, э, посмотреть отчеты других стран, э, в принципе, mm -hmm. вот я и с Таджикистаном, Кыргызстаном, Украиной работала по ИПДО, Азербайджаном, отчеты часто большие, они содержат вот эти данные платежей компании, да, то есть много цифр, и мы, если ты помнишь, еще в двенадцатом году, как раз тогда я во Всемирном банке работала, мы тогда продвинули обсуждение и создание вот этой популярной версии, так mm -hmm. называемой, да, и хотя бы эта информация стала публиковаться в виде инфографики. А на сайте нынешнего министерства индустрии. Да? Но мне кажется, что э, вот одна из. Э, мы как-то сразу перешли к вызовам, скажем так, да, что. Вот да. один из вызовов это действительно то, что отчеты достаточно большие и сложные, другой вызов это то, что нет э, э, достаточного и правильного информирования. Да, то есть одно время, когда на это были деньги, проводились конференции, в принципе, публиковалась эта популярная версия, да, какие-то были э, на Фейсбуке публикации и так далее. Но в последнее время это информирование очень сильно просило. А, и третий, наверное, здесь же связанный с этим вызов, это то, что а, это кажется чем-то сложным и к простым людям не относящимся. Вот. Например, вот. самый самый ключевой вопрос, то есть человек будет интересоваться той информацией, которую он ну, все-таки сможет как-то использовать, да, да, практически. Да. Вот мое убеждение, очень важное, да, мы долго тоже там добивались, целая прям история. Это данные, чтобы были включены вот в этот национальный отчет, который нужно сказать, он абсолютно доступен, он во всех открытых источниках есть, его достаточно легко найти. Социальные инфраструктурные проекты СИПы. То есть это те обязательные платежи компаний на социальные инфраструктурные цели, которые остаются в регионе. Да? Вот У -у -у. Нам, когда мы обосновывали, да, почему они должны войти в отчет, почему они должны быть доступны общественности, нам казалось, что это как раз та самая практическая информация которые люди на местах, не просто какой-то налог куда-то ушел, в тот же национальный фонд, либо еще где-то, и потом распределяется государственными органами. Ну, сложно, да, представить, как на это повлиять обычному человеку. А здесь вроде в регионе. Но, по-моему, в 2011 году, да, у нас попали социальные инвестиции, вот в отчеты стали mm -hmm. доступны. Но до сих пор, как бы, вот эта ситуация-то не сильно изменилась. Как ты думаешь, где эта проблема? Можно ли это использовать практически? Может ли это считаться практической пользой инициативы или нет? Если да, почему? Если нет, почему? Мне кажется, мы сейчас немножко вперед забежали. В каком плане? что Мы с тобой уже разговариваем, зная прекрасно, о чем эта инициатива и в чем ее... Её... Хорошо, да, ты да, права, проблема. А если будет кто-то смотреть, а я надеюсь, будет кто-то смотреть, кто... Может быть, не знаешь, что это такое, Хорошо. <laughs> что, это, что это за ети? <счем Давай <счем сделаем шаг тогда назад. А, ну, я буквально скажу, наверное, там пару-тройку слов вводной такой информации, что это, конечно, международная инициатива, а, что сейчас в ней 57, 57, кажется, стран а, и если ты помнишь, то м, когда Казахстан присоединился у нашего правительства, часто были вопросы, потому что в основном а, на начальном этапе это были страны Африки, угу. а, где реально вот эти доходы... Я читала в свое время истории, что налоги приносились в чемоданах наличными. Да? У нас, в принципе, уже в те годы налоговая система... В принципе, работала хорошо, особенно все, что касается мидропользователей. Да? То есть в чемоданах налоги, по крайней мере, не никто носили. не носил. Да. И я помню, что и тогда наше правительство, НПО спрашивали, ну хорошо, а зачем? Ну платят налоги и платят. Да? Угу. А, и компании тоже задавались этим вопросом, ну вот мы же платим, отчитываемся, зачем нам еще эта дополнительная отчетность. Но м, потом в инициативу вошли и такие страны, как э, Великобритания, Германия, э, Нидерланды, Норвегия. Да? А, а вот, например, Нидерланды для меня это очень хороший такой показатель, потому что, вот, может быть, я чуть позже тоже об тоже. этом подробнее скажу, что у нас многие компании э, недропользователи, которые заходят, они заходят через Нидерланды, через созданные там э, значит, э, компании, Которые выглядят как нидерландские инвестиции, а надо смотреть, кто за ними стоит, либо это наши российские олигархи, либо это какие-то люди, аффилированные с правительством и так далее. Да? Mm -hmm. То есть мы, когда присоединились, этот вопрос для себя решили так: что зачем нам ИПДО, да, что, ну, во-первых, есть трехсторонний механизм, где как раз ну, структура, которая управляет реализацией ПДО на уровне страны, это Национальный совет заинтересованных сторон у нас, да, и ты прекрасно знаешь, что в него входят представители министерств, курирующих добывающий сектор и выплаты налогов, да, это добывающие компании, и абсолютно равноправный партнер, это гражданское общество, да. Вот, то есть мы тогда для себя поняли, что это очень хороший механизм, во-первых, да. взаимодействия, mm -hmm. Реально работающий и трехсторонняя площадка, которая позволяет гражданскому обществу абсолютно на равных озвучивать свои приоритеты в части развития добывающего сектора. А не секрет, что у нас половина бюджета это доходы от добывающих отраслей, половина доходов, что у нас 60 и больше процентов экспорта это экспорт нефти. То есть это казалось бы то... Те средства, на которые страна живет по-большому. Да, да в, 60% это э, такое вот. Угу. вот. А, то есть, честно говоря, если мы будем говорить, что вот это не ПДО, какая-то международная инициатива, где-то в Норвегии, что-то, что-то. Угу. А если мы скажем, что вообще-то это про наши с вами деньги, да? это про наш с вами бюджет, из которого мы финансируем социальную сферу, из которого мы финансируем вообще развитие малого и среднего бизнеса, то есть это наши налоги в том смысле, что это вот общий бюджет страны, да, на которой мы все, собственно говоря, живем, да, вот. Во-вторых, про что и ПДО, на мой взгляд, и, ну, есть стандарты ПДО, да. Uh, который изначально включал только все-таки налоговые выплаты yeah. и их сверху вот, между поступлением и платежами да, компаний. Uh, ну, ты хорошо знаешь, что сейчас uh, стандарт существенно расширился, и вот это мне нравится ВПДО, да, То есть он включил в себя и вопросы экологии, он включил в себя вопросы гендера, uh -huh. он включил в себя вопросы uh, собственников. Там, опять же, это называется таким красивым, загадочным словом, бенефициарный владелец. Вот. Но это, по сути, собственник, конечный владелец компании, который, собственно, получает основные доходы. Да? Uh -huh. а, то есть, если мы скажем, что ИПДО это про деньги, что ИПДО это про воздух, про нашу экологию, что ИПДО это про женщин, про права женщин в том числе, что ИПДО это про права работников, да, угу. что ИПДО это про коррупцию, снижение рисков коррупции в такой сфере, которая очень коррупциногенна. Я думаю, что тогда это будет понятнее, почему мы этим занимаемся, там 10, 12, 15 лет. Вот. То есть, мне кажется, это вот возвращаясь к нашему разговору, почему вот эта информация как-то что ли не доходит, наверное, мы ее не совсем правильно упаковываем и подаем и доносим, да? Ну, ты знаешь, очень, очень, очень ценно то, то, что ты сейчас сказала, потому что вроде я это все знаю и мне понятно, но вот именно такими словами, в такой последовательности или в таком наборе я как-то не представляла. И вот слушая тебя, мне кажется, что да, это становится гораздо ближе, понятнее и, наверное, интерес вызывает. По крайней мере, вот для себя я эту повестку уже как бы расширила, расширила. И да. теперь, переходя как раз mm -hmm. к СИПам, да, э, ты права, что это, это социальные, инфра... опять же, поясним, да, социальные mm -hmm. инфраструктурные проекты. Это то, что компании делают в регионах добычи. Да? То есть там, где они работают, там, где работают на них, на их предприятиях люди, там, где живут, собственно, опять же, в городах, а ты знаешь тоже, что у нас... В принципе, ряд э, индустрий, э, в частности, связанных, например, с э, добычей меди, э, либо хрома, там вообще моногорода, uh -huh. да, то есть это города, которые напрямую зависят от этого конкретного предприятия. Это Казган, это Исатпаев, да, вот сказав uh -huh. мысом, это Хромтау с донским ГОКом, вот, то есть это... Э, там, где люди непосредственно зависят, не только сами работники, но и, и их семьи, и от зарплаты, и опять же от экологии, и, и так далее, и так далее, да? а, Поэтому, кроме того, что компании там работают, они еще реализуют проекты, которые направлены, казалось бы, на развитие региона. Угу. То есть на то, чтобы вот построить школу, либо дорогу, либо что-то еще. А, но и ты вот как раз же делала проект, да, вот по фонду Евразия, когда журналисты как раз разбирались, журналисты, активисты вот в этом вопросе социальных инфраструктурных проектов, то есть задумка-то очень хорошая, в принципе, но там много подводных да. Да, камней, нюансов, с которыми а, надо разбираться, да, то есть вот эта гражданская активность, это опять же людей касается непосредственно, да, угу. То есть а, вместо, может быть, этому региону не нужна школа. И ты помнишь, что когда мы в этой теме начали разбираться, а, то есть это не всегда непосредственно, что ли, а, делается непосредственно то, что нужно региону. Да? То есть ну, это то, часто то. решается между акиматом и компанией. А, не вовлекается, по крайней мере, в должной мере, правильным механизмом общественность в то, чтобы озвучить реальные проблемы региона. А бывали такие кейсы, когда строится школа, которую нечем, некем наполнить, да, то есть там недостаточно учеников, либо же нет учителей, либо же э, туда так далеко ездить из других там все, что опять же она стоит пустая, угу. да, и висит балансом, точнее балластом на ком-то, на Акимате там, да. Вот, то есть... Э, а это... это большие деньги, это большие деньги. Ну да, то это очень большие деньги. Компании тратят много, и это второй вопрос, там, садится ли это на их расходы, либо это а, идет как экстра какие-то у них, да, обязательства. А, но это большие деньги, которые могли бы быть с пользой использованы в регионе. И я помню тоже, что поднимался вопрос, что с одной стороны, как я сказала, не привлекается общественность, да, а с другой стороны нет связки с программой развития региона. То есть это абсолютно какой-то получается между собой, вот компании и Акимата, а повторюсь, средства уходят большие. То есть вот эта тема, мне кажется, она в интересах, если, допустим, Акимат... Маслихат, да, может быть, общественный совет, местное самоуправление там, и так далее, вот заинтересованы реально в развитии региона, да, то это прекрасный источник. Это и в интересах компании по-хорошему, чтобы эти деньги не уходили в песок, и, конечно, самих людей. То есть здесь, на мой взгляд, прямой интерес, но у тебя вопрос был в том, почему... Вот, вот я, я с тобой здесь абсолютно согласна, да, в моем понимании это тоже прямой интерес но вот, вот с высоты твоего опыта да все равно как, почему это не происходит что мешает вот, потому что да для компании это выгодно потому что компания отдает свои деньги которые она, там, как бы тут заработала и лучше потратить чтобы эти деньги были эффективны, а тебе будут, ну, просто им имидж твой улучшиться. Потому что, ну, недропользование – это грязный бизнес, грязный с точки зрения экологии. Uh -huh. Потому что ты все равно нарушаешь какую-то среду. И если ты приносишь какую-то пользу, тебе будут лучше относиться. Со стороны, например, исполнительных органов, того же Акимата. То есть ты развиваешь свой регион, опять же, да, снижается социальная протестность, улучшается социальный климат, ты как бы, твоя легитимность там и так далее, и так далее, и так далее. Со стороны общественности само по... По себе это тоже хорошо, да? uh -huh. Деньги идут uh -huh. на то, что необходимо людям. Но вроде при вот этой идеальной картинке, выгод, да, взаимовыгодно, вот, вот, вроде все не сдвигается же уже многие годы, ситуация практически не меняется. Вот, в, вот мне, мне лично любопытно всегда думаю, что мы, может быть, что-то не видим, не понимаем, что-то не так делаем, как это сделать, чтобы это заработало. Ну, мне кажется, тут основная причина это, как и СПДУ в целом, это политическая воля, да, с одной стороны. То есть мы же тоже неоднократно обсуждали, чтобы вот этот трехсторонний механизм, который работает на национальном уровне, как-то его внедрить в регионы, да, может быть, на базе существующих уже каких-то структур, да, а, чтобы там совсем что-то новое не изобретать. Но, и когда была политическая воля в свое время там, в Мангистау, в принципе, был период, когда такой совет работал. Да. А, почему в э, политической воле в плане реализации ПДО даже на национальном уровне, она тоже такая очень неровная, да, то есть с одной стороны... Страна взяла на себя обязательства, mm -hmm. является членом инициативы. Мы mm -hmm. даже вот, у нас два члена от Казахстана состоят в международном mm -hmm. правлении. Mm -hmm. да, mm -hmm. Это очень круто, как бы. Вот, то есть с одной стороны от правительства и от гражданского общества. А, но для примера, просто последнее заседание национального совета было в мае прошлого года. Да, то есть даже национальный совет не собирается. Уже больше года. Уже больше года. А, вот сейчас должен готовиться отчет за а, 20-21 годы. А, вот только-только конкурс идет, да, то есть... Кошмар! Когда, ужас, ужас, когда, ужас, собственно, качественно успеют приготовить отчет, это непонятно мне, например. <laughs> да, то есть время, в общем-то, было, и сделать это заранее. А, с одной стороны, да, мы вроде больше 10 лет в инициативе, может быть, какая-то вот такая стагнация, да, произошла, под устали, что ли. Но с другой стороны, опять же, повторюсь, что если на это смотреть вот с точки зрения людей с одной стороны, да, да, mm -hmm. Я вернусь потом к СИПам, но это вот я, в принципе, про ИПДО. А, то есть, с другой стороны, да, вот если мы смотрим на добывающую отрасль в целом, а, там тоже очень много вопросов, которые требуют решения. да. То есть, принят, конечно, кодекс о недрах в 2018 году, который существенно, в принципе, реформы хорошие такие mm -hmm. продвину, да, но до сих пор а, остается вопрос, например, открытости геологической информации, да, о чем даже вот президент говорил в послании, упоминал, что до сих пор вот существуют вот эти схемы обходные да, предоставления геологической информации. Mm. <coughs> То есть, если например, правительство, что была эта политическая воля, посмотрит на ИПТО, как на Возможность усилить реформы да, непосредственно для сектора. Сейчас даже пусть они не отвлекаются на, на компании или на, на, на гражданское общество. Да, но вот та же прозрачность биологической информации, доступность. Да, то есть посмотреть, как отчеты ПДУ может содействовать реформам. У нас еще слабая часть конечно, отчета – это рекомендации. Информации там много. И ты правильно сказала, она есть в открытом доступе, она есть на сайте Министерства индустрии, в разделе «Митропользование». Можно найти все отчеты. Более того, к отчетам приложения публикуются, mm -hmm. да, где прям по каждой компании, то, что опять же называется дезагрегированная отчетность. Вот, то есть это все есть, и при желании можно найти массу там, информации, и обзор сектора, и основные проекты в сфере добычи. И данные по выплатам и так далее, и так далее, и в том числе вот вопросы, которые стали тоже сейчас вот как раз в отчете тоже должны быть отражены это раскрытие контрактов, да, и те Все же самые собственники, которые стоят за добывающими, добывающими компаниями, а, насколько аффилирован у нас добывающий сектор или не аффилирован с политической нашей элитой и так далее. То есть информации очень много, но с точки зрения каких-то вот таких э, глубоких рекомендаций для э, правительства, например, да, что uh -huh. вот, э, вот это можно положить э, в повестку реформ. Вот мне кажется, может быть, то есть политическая воля, она же как бы, э, ну скажем, э, ну скажем двусторонняя в том плане, что с одной стороны, да, это международное обязательство, это хорошо, вроде для страны мы должны а с другой стороны, наверное, это не будет двигаться, пока это не будет практического, реального интереса для каждой из сторон. Да? Согласна. И вот практическим реальным интересом для стороны правительства, мне кажется, могла бы быть вот такая, вот такие рекомендации для проводимых э, в, сфере, в, сфере, в сфере недропользования реформ. Ну смотри, э, согласна, да, э, рекомендации надо усиливать. Но если мы вернемся к самой сути, то есть э, национальный отчет по ПДО делает аудиторская компания, компания mm -hmm. по сверке, да, еще называют, которая, опять же, нанимается через госзакупки теми же государственными органами, в данном случае уполномоченным органом, то есть объявляется тендер, и техническое задание формируется, да, ТЗ, тех спецификация, которая утверждается на Совете, то есть по большому счету, это тоже, мне кажется, вопрос той же политической воли, то есть вы, вы же заказываете услугу, mm -hmm. то есть э, вы если вы хотите, вы туда заложите и, и возьмите требуете выполнения этой услуги. Ну, когда ты стул домой покупаешь, ты же понимаешь, зачем он тебе, для чего, ну, где ты его будешь использовать, и это какие-то технические характеристики. Поэтому ну, мне не совсем понятно, вот, да, вот про, про политическую волю. То есть как, как ее... вроде она есть, но вроде она нет. Ну, вот про политическую волю, да. Ну, наверное, это не секрет, и мы надеемся, конечно, что это сейчас будет меняться, да, что вот будут идти политические реформы, но не секрет, в общем-то, что у нас не только там, допустим, в плане ПДО, но и в плане вообще реализации госпрограмм, каких-то стратегий, ситуация известная, что многие из них, в общем-то, были хорошо запланированы, но не реализованы, да? То есть здесь надо смотреть, конечно, шире, это вообще отношение, наверное, к госслужбе, к госуправлению, да? которое, возможно, ну, не является высокопрофессиональным в плане... Что? Как да? Окей. Не является. Ну хорошо, я много просто работаю с госорганами, да, вот в частности с министерствами. И я вижу, что там есть много квалифицированных людей на самом деле. И я вижу, что у них большая нагрузка, особенно когда вот сократили количество сотрудников министерств буквально один человек может э, как бы вести целую отрасль, или это огромная нагрузка. Да? Я то есть, не Здесь свои что нюансы mm -hmm. есть. да. С одной стороны, где-то может быть непрофессионализм, да? а, а с другой стороны, а вот институционально не все выстроено. Да? Достаточно, чтобы вот где надо было достаточно людей. Опять же, возвращаясь к ИПДО, и ты об этом знаешь, то есть есть национальный секретариат ИПДО. Поскольку mm -hmm. у нас страна с уровнем дохода выше среднего, мы, в принципе, оплачиваем подготовку отчета, как ты правильно сказала, из бюджета, из госзакупок, через mm -hmm. госзакупки. И, соответственно, у нас курирующий орган, это Министерство индустрии и инфраструктурного развития, да. и при нем находится национальный секретариат, который должен поддерживать деятельность национального совета, готовить... Документы на рассмотрение, занимается тем же вот объявлением тендера на подготовку отчета, в принципе, информационные компании как-то mm -hmm. тоже поддерживать mm -hmm. и так далее, и так далее. Но по факту у нас в национальном секретариате уже много лет один человек. Да? И этот один человек, помимо ИПДО, занимается своей другой работой в, в сфере медропользования, да? в этом министерстве, Да. То есть вот эта недостаточность финансирования, более того, у нас в бюджете есть бюджетная программа на реализацию ПДО, но там все средства идут как раз на подготовку отчета. То есть там нет средств на содержание секретариата, на то же информирование, на ту же, например, какую-то отдельную страничку, на ту же подготовку инфографики и так далее. Да? А, то есть вопрос финансирования, он тоже важен. То есть если бы было достаточное финансирование, может быть, вот национальный секретариат, вот так активно работая, да, соответственно, вовремя объявлял тендеры, соответственно, было бы больше времени сделать качественный отчет, поработать над рекомендациями, потому что ты сказала верно, что их готовит независимый администратор, но... Есть внутри Национального совета рабочая группа, которая очень серьезно обычно смотрит проекты отчетов, задает вопросы. Другое дело, что потом не остается времени, потому что уже декабрь, надо закрывать а, госзакупки. И получается так, что отработка этих рекомендаций, доработка остается как бы на потом, на потом, на потом. А ну, потом это значит А не потом никогда. это потом, да. Вот, то есть э, вот здесь э, вот эти два момента. И третий момент, может быть, связанный с политической волей, ее надо стимулировать. Да, согласна, но как ее стимулировать? Вот смотри, да вот эта тема, бюджетной программы, расходов на, не только на, само, на изготовление самого отчета да, через госзакупки, но информированием и информирование и поддержание, может быть, больших единиц секретариата, обсуждается тоже на моей памяти очень давно. И даже был период, опять же, стимулирования политической воли, когда потом через это стимулирование были заложены деньги на проведение конференции, да, вот, Тогда была информационная кампания. Кстати, Казахстан тогда получил э, признание, да и премию, э, статуэтку за, за лучший опыт информирования в ПДО среди всех стран, которые входят в семью ПДО. А, то есть проводились конференции. Ну так, кстати, тогда финансировалось всемирным банком, не из бюджета. Конференции всемирным да, банком. Серий а, а, вот Но а, я помню, то есть тогда это вот был процесс стимулирования. В принципе, как бы, да, говорили о том, что можно через госсоцзаказ да, заложить лоты на то, чтобы угу. и в регионах, угу. и на национальном угу. уровне, да, и бюджетную программу да, увеличить, если она ну, приносит пользу. То есть, получается, какие-то подвижки были, и успехи были, и даже международное признание, да, что очень важно для имиджа страны. Именно в такой сфере, потому что наши инвестиционно-нуждающиеся, я понимаю. Ну да. А да. потом бах, и, и опять ничего, и мы опять как-то вот, опять где-то внизу у нас опять один человек в национальном секретариате, у нас опять мы запаздываем с отчетом, а в следующем году у нас валидация, о чем тоже, я думаю, сейчас чуть попозже скажем, да, что это такое. И ну вот у меня, правда, мне нет объяснений. И, прости, что я тебя пытаю, да, но ты, как... Кстати, забыла, когда тебя представляла, сказать, что ты сейчас внештатный советник как раз Министерства индустрии инфраструктурного развития по вопросам и ПДО. И почему так происходит? Может быть, у тебя есть какие-то объяснения, мысли? Мысли следующие. конечно, есть. Ну, ты помнишь, что в свое время вообще продвинула идею присоединения к ПДО гражданское общество. Да. И коалиция Нефтяные доходы под контроль общества, в которой, по-моему, ты как раз состояла да, и стояла еще в и то время, была, и да, даже и была да, координатором, да. наверное, да. Вот а, То есть а, и тогда, кстати, при поддержке хорошей со стороны Мажелиса, да, да. членов Мажелиса. Да, да, да. Вот удалось это как-то донести до президента, который это озвучил, ну и пошло-поехало. Вот, то есть <свес> а... я думаю, что по большому счету, я потом скажу еще, зачем это, на мой взгляд, сейчас опять нужно компаниям, <свес> вот, но по большому счету, наверное, это больше всего нужно все-таки гражданскому обществу, да, а... Почему? Потому что, и я понимаю тоже сложности, с которым сталкивается гражданское общество, потому что финансирование на ИПДО был период, когда вообще не было, да, хорошо, вот последние пару лет хотя бы были несколько грантов на вот такую информационную работу mm -hmm, по СИПам, mm -hmm. да, это вот и твоя организация делала, организация Шопана Айтенова, и, Тенова, и Зертьё, yeah, да? Zerteur, Zerteur. то да. есть как раз... Как-то журналисты активизировались, активисты появились, новые, вот в Октубе очень интересная mm -hmm. такая активная группа появилась, которая тему, например, не окр сейчас поднимает, да. Да, да, да. Вот, то есть как актив... вот, Пошли чуть-чуть деньги, пошли проекты, пошла активизация. Да? Появились чуть-чуть новые люди, стали смотреть на проблему с другим, под другим углом, да, какие-то поднимать новые нюансы. То есть у меня, честно говоря, есть определенные, ну, не сказать претензии, но, скажем, вопросы к нынешнему составу Национального совета, да, со стороны тоже гражданского общества. А, то есть какой-то вот инициативы, чтобы дергать, будировать тему, требовать. То есть, ну, два-три активиста... А, включая меня мы <смех> <смех> с тобой это мария лобачева <смех> да, вот данила <смех> биктурганов а, и все по большому счету а, на мой взгляд это надо ходить объяснять где-то убеждать чтобы увидели выгоды где-то может быть давить а, ссылаться там на выступление президента а, то есть мы, конечно, стимулировать, политическую, стимулировать волю. Да, политическую волю. Мы пробовали тоже с Марией, и с Данилой не так давно написали в администрацию президента письмо, вложили, так сказать, и БДО через Бес медиа мы задали вопросы премьер-министру, и он, mm -hmm. в общем-то, ответил, mm -hmm. да, и эта тема прозвучала в его ответах вот на вопросы населения. Вот. То есть надо будировать, и в конце концов эффект, я думаю, будет. То есть и будировать, повторюсь, с двух сторон. С одной стороны, что это, это реальные выгоды, да, то есть мы даже не можем вот рабочий план, недавний пример приведу. Ты знаешь, что есть рабочий план реализации ПДО, который должен базироваться, скажем так, на национальных приоритетах. Mm -hmm. да? И тогда... Госорганы будут видеть, ага, то есть мы вот если отчеты ПДО-то хорошие подготовим, это мы вот этот приоритет какую-то соберем, там информацию, какие-то, может быть, рекомендации, вот этот приоритет. Но мы не смогли от наших госорганов, то есть мы как гражданское общество, вот по крайней мере, несколько активистов разработали приоритеты с точки зрения гражданского общества, отправили запрос э, нашим коллегам в нацсовете из министерств в разных, да, никаких предложений не поступило. Почему, может быть, со стороны министерства, курирующего, помимо того, что недостаточно персонала, помимо того, что мало денег на эту инициативу, но, в принципе, мне кажется, пока они не видят, опять же, практической пользы, вот у них там на одной, например, чаше весов висят там контракты, да, на недропользование, выделение, предоставление лицензий, да, там реформирование вот этой сферы. А с другой стороны, ну, готовится и готовится отчет там. Ну, позже объявили тендер, ну, позже объявили. То есть требуется все-таки через разные каналы, и, наверное, это все-таки нужно делать нам, гражданам, да, гражданскому, через НПО, через гражданское общество, все-таки донести, что это не просто какая-то рутина, но очередной отчет будет готов, да, а что это важно для нас, да, что вот это вот это и поэтому нужно и через министерство, и через АП, и через надсовет, и через публикации, и через журналистов, да, вот повторюсь еще раз, хорошо, что сейчас они стали на эту тему смотреть. И, в принципе, интереснейшие... Да, на, я, как на -то самом материал, деле да. я, я специально размещу, мы, мы делали подборку а, публикаций, которые были вот как раз из ртеории, то что делали журналисты, то что наши активисты делали mm -hmm. исследования, да, и потом а, в своих там, то есть обязательно м, целая подборка у нас ссылок, mm -hmm. а, действительно получилось несколько прям таких интересных материалов. Но я хочу прям, знаешь, за, провокационный такой немного вопрос задать. Вот мы просто слушая, да, вот как бы <смех> сбоку, да, <смех> мое второе, <смех> я слушаю на наш разговор. Я думаю, ну хорошо, если так все трудно, да, если, ну, ну невозможно, мы там с 2005 года, сейчас 2022 год, то сколько у нас получается, 17 лет, да, о инициативе. Вот чтобы... Может тогда откажемся? Я спроси Господи. может быть что произойдет? Почему? нам нельзя? Почему стране нельзя отказываться от этой инициативы? Почему она нам все-таки нам нужна? Может быть, вот этот еще аргумент для формирования политической воли и интереса. Или может действительно тогда скажем, да хорошо, давайте выйдем из инициативы, и не будем ни деньги на что тратить, ни печатать ничего, ни там как бы Национальный совет этот проводить, там рабочие планы. Уж слишком много суеты, а толку как бы никакого. <смех> вздохнула, Татьяна. Я почему вздохнула? Потому что ну, с полгода назад у меня те же мысли были. Угу. Да? То есть ты вот упомянула, что я советник, но ну, я, во-первых, да, то да, есть внештатный, никак не оплачивается. Да. И работа в надсовете, я до этого была членом надсовета, рабочей группы вот, по подготовке к той же валидации. Валидация, кстати, это независимая оценка соответствия стандарту и вообще принципам, критериям и ПДО. Да? Она проводится раз в три года, и вот страна подтверждает mm -hmm. или не подтверждает свой статус. Да? Оценка внешняя, поэтому ну, это важный такой момент вот при реализации инициативы. То есть ты права, делается большая работа бесплатно, да, да, со стороны, стороны медовидственных граждан... организаций, угу. гражданского общества, это бесплатная работа. Абсолютно. абсолютно. А, то же самое, когда мы <coughs> читаем проекты отчетов, выверяем там все, да, там пишем вопросы независимому администратуру, это все бесплатно. Тоже ну, это же, даже разработка рабочего плана, приложения да, да. И все, все, все, все, все. Вот. А, и тоже мелькала такая мысль, но ну зачем, ну я свое даже личное время, которое я в теории могла бы, может, продать, а я его бесплатно, значит, вкладываю угу. в ПТО. Да -да -да. да. а, смысл. Но здесь я вспомнила про Азербайджан, который одно время тоже очень успешно реализовывал ПТО. Очень хороший пример. И потом, в каком году это было? 14-15 где-то, где да, да, где вот это... когда они вышли из инициативы, э и потом, причем первое время у них все выглядело очень прилично вот так вот со стороны, но ну, в смысле, они также продолжали uh -huh. публиковать отчеты, э у них продолжал существовать аналог многосторонней группы. А, но потом я, когда работала вот в Publish What You что платишь, много разговаривала тогда с коллегами из Азербайджана, говорю, ну как вот на самом деле, как? Они говорят, все очень плохо. То есть это все предельно стало формально, да, то есть, когда нет вот такой международной поддержки, какого-то внешнего контроля, а все-таки, наверное, все может быть нашего советского прошлого, вот наших стран, да, мы начинаем скатываться вот в эту формальную имплементацию, формальную реализацию каких-то инициатив, лишь бы это выглядело хорошо, а приносит это реальную пользу или не приносит уже там не важно. Ну, может быть, я не владею всей информацией там по Азербайджану, mm -hmm. может быть, кто-то со мной не согласится. Но вот у меня такое сложилось впечатление, поэтому я считаю для нас важно, конечно, оставаться в этом международном поле, да, во-первых. А, с вот этим самым внешним контролем, какой-то внешней поддержкой со стороны международного того же секретариата. Да? А, потому что, повторюсь, стандарт меняется, добавляются определенные требования, и они на самом деле по факту потом окажутся для страны полезными. Да? Это все, что связано с раскрытием, например, контрактов, да, с раскрытием тех же собственников с внимательным, с отчетностью по экологическим платежам, да, то есть это так, такие получаются, как качели, да, когда с одной стороны, ну вот как помнишь в организационном развитии, вот, организация вот, так развивается, какой-то есть пик, когда все, потом она начинает скатываться. И вот если в момент вот этого скатывания не будет какого-то нового толчка, какой-то перезагрузки, то, соответственно, она и закатится. Да? Угу. Уйдет закат. Меня, да. <свят> да. Вот э и ПДО, мне кажется, сейчас у нас находится на вот... Э ну, на спаде несколько таком. лет, да, правда. Э что вот она пошла на этот спад, и нужен какой-то вот новый толчок. То ли, может быть... Э Какие-то свежие люди, да, должны прийти и сказать, а, боже мой, как это все оказывается интересно, нужно, а давайте, да, вот, э, которые как раз будут стимулировать политическую волю. С другой стороны, я рассчитываю тоже на определенную, наверное, на определенную поддержку со стороны добывающих компаний. В каком плане? Да, давай поговорим про компании, Обещала. Да, они... Э, как ты знаешь, последние несколько конференций у нас проходили в рамках форума КЗ. Да. То есть в этом плане они, в принципе, поддержку определенную хотя бы в вот информировании оказывали, давая вот эту возможность на своей площадке провести сессию, мини-конференцию по ИПДО. Да? А с другой стороны, компании сейчас начинают внедрять и отчетность по стандартам ESG. Uh -huh. Это вот экологические, социальные стандарты корпоративного управления. Да? А, то есть уже два слова, по крайней мере, из трех, экологические и социальные, они прям тесно перекликаются с отчетностью ИПДО. Uh -huh. да? То есть поскольку... Мы, кстати, еще одним были награждены, Это не приз, наверное, и не грамота. Ну, как ну, в общем, как статус, да, да. как-то как, как вот признан, были признаны наши успехи, когда мы сделали онлайн-отчетность по ИПДО, mm, да? Да, да, да, когда да. привязали ее к системе ЕГСУ, это Единая государственная система управления недрами. То есть, когда мы положили отчеты по ИПДО туда, и компании стали отчитываться в рамках своих контрактов там же по ИПДО. Да? И соответственно а у нас отчетность перестала отставать там два, почти года да то есть стала своевременной оперативной а, быстрой вот, да то есть опять же если здесь компании делают допустим отчеты по ESG крупные все делают уже в общем то я вот и Казминера смотрела mm -hmm. и тот же Касхром например да ERG да то есть они делают эти отчеты а, ну, то есть, в принципе, если гармонизировать вот это и увязать отчетности ПДО с отчетностью по СГ, по вот устойчивому развитию, а, то а, это будет а, лишняя, опять-таки, возможность для компаний, а, по сути, уже отчитываясь, да, а, еще и продемонстрировать вот в рамках и и увидеть для, там свои тоже плюсы. Скажите, зачем вот. компании это делают? Что? Ну вот отчитываются по устойчивому развитию, вот это не финансовая, социальная отчетность. Зачем эта компания? Зачем они вот крупные компании это делают? Ты знаешь, я буквально сегодня посмотрела такое интересное видео на эту тему. Если потом будет интересно, я скажу, кто выступал, собственно говоря. Но речь шла о том, что там был вопрос, зачем это надо российским компаниям. Ну, я, конечно, не хочу сейчас э, Россию как пример приводить в чем не ну, да, было, до да, в войны, но э, тем не менее речь просто шла как раз вот о, об отчетности по устойчивому развитию, но поскольку у нас все-таки э, общее прошлое и общие какие-то где-то в чем-то подходы и к управлению, да, и к, к управлению, mm -hmm. может быть, mm -hmm. и в компаниях, э, то все-таки я вот приведу пример. Этот человек, он инвестор сам. А, и он рассказал, что значит, э в Канаде э э э пенсионный фонд, да, значит, а, а пенсионный фонд у них вкладывается в том числе в добывающие компании. Uh -huh. а, ну, потому что инвестиционный доход, понятно. Значит, э дольщики, то бишь, опять же, то простые Мы граждане, видно, да. которые да. платят пенсионные взносы, а, обратились с обращением в этот а, пенсионный фонд, что вот а, мы не хотим, чтобы вы вкладывали а, в добывающие компании, которые загрязняют, которые там работников не уважают. Ну, то есть, по факту, вот эти самые SG-стандарты, mm -hmm. да, а, и поскольку они дольщики, то а, фонд не мог не прислушаться, ну, по крайней мере, в Канаде. Да. да, ну вот да, я да. в Канаде. Он не мог не прислушаться и, э, соответственно, задумался, mm -hmm. что а как? Да, то есть э, получилось, что внедрение вот этих стандартов ESG, либо же отчетности по устойчивому развитию, оно стало выгодно постепенно, не сразу, но через какое-то время стало выгодно компаниям именно с точки зрения привлечения инвестиций. Вот, вот да. вопрос Потому был с подвохом. Потому что уже не хотят, по крайней мере, вот там на Западе, скажем так, да, там у них на Западе, не хотят вкладываться в компании, которые реально загрязняют, которые используют грязное топливо, да, то есть, э, повторюсь, там, права работников нарушают или каким-либо еще образом тех сообществ, в которых они работают. То есть здесь пошло действие через вот как раз механизм инвестиций. Но поскольку наши крупные компании, они, во-первых, тоже включены в глобальный рынок, uh -huh, да, uh -huh. тут же ERG, они и те же работают во многих странах, да. а, они, соответственно, это уже теперь тренд. То есть этот человек говорил о России, что вот ну, наши российские компании теперь, поскольку это уже теперь тренд, уже теперь это маст, уже теперь это должно быть сделано, они тоже, кто-то, поскольку он на международном рынке работает, кто-то, поскольку надо, значит, они будут это делать. Ну вот мне кажется, это релевантно и к нашей ситуации, то есть.. Э, э, это уже международный тренд, и если мы хотим быть в глобальном рынке, мы его игнорировать не можем. Ну, да, Как-то не очень хорошо и да, неприлично, не если у тебя нет такой отчетности, особенно да. у крупных компаний, да. потому что, да, это влияет на инвестиционную привлекательность, на твой имидж. И... Я, я специально задала этот вопрос, потому что мне хотелось да, получить именно этот ответ, что действительно, да, и вот так и случилось. Совершенно, да, рояль в кустах. Потому что мне кажется, что мы тоже недооцениваем, мало, мало, раб, мало контактируем, да, вот мы гражданское общество, там некоммерческие организации, активисты с компаниями, потому что а, здесь в данном случае наши интересы совпадают. Вот, и в отчетности, скажем, не финансовой, да, вот, У -у -у. не, не обязательной, да, она все-таки добровольная. И ПДО в чем? для гражданского общества хорошо, что это обязательная отчетность. Она включена у нас в законодательство, все компании, да, ключевые да. министерства, там, сверка и так далее. И это, это, это можно использовать. Но здесь мы Смыкаемся, что и компаниям важно, чтобы их деньги, их отчетность доходила да, до, до получателя, до населения, чтобы все-таки их имидж улучшался. Потому что ну, не, не будем да, обманываться, у нас недропользователи, перерабатывающие предприятия, ну, как бы, имеют негативный имидж среди населения, и это очень плохо, потому что, недропользование, переработка – это длинный бизнес. Да? Uh -huh. Ты в него вкладываешь, и деньги получаешь не, там, не на завтра, а это нужно вкладываться, только потом тебе идет отдача. То есть компания заинтересована долго работать. Если у тебя плохой имидж, население, как наши соседи, да, Кыргызстан, Кумтор, yeah, yeah, yeah, yeah. да, то есть когда население тобой недовольно и считает себя плохой компанией, загрязняющей, там, и так далее, и так далее, то ты можешь как бы выйти на то, что Тебя просто закроют. Население тебе постоянно будет мешать. Вот, То кажется, есть вот, вот это другой аспект, который очень важен тоже для компании. Да? То есть с одной стороны, это действительно ее инвестиционная привлекательность через отчетность mm -hmm. по ESG, эм, по устойчивому развитию. Да? А с другой стороны, это, конечно, взаимодействие с населением. А, и ты вот э, хорошо вспомнила наших... Э, соседей э, с Кыргызстана, да? а, но ну, у нас тоже я кстати изучала вот буквально два слова скажу недавно делала аналитику для именно по Казахстану для ЮНЕП э, это программа экологическая ООН а, значит, с точки зрения развития, разработки так называемых критических минералов. Да? То есть это минералы, которые нужны для а, производства солнечных батарей, для там, ветряных и так далее. То есть все, что связано, казалось бы, с зеленой энергетикой, но с другой стороны это требует интенсивного развития, Добыча, да. да, да. То есть э, добы добыча, переработки, а это, соответственно, вред экологии, же. да. Да, да. То есть, очень все так, точнее, не все, наверное, так однозначно. Вот. Поэтому, конечно, к критическим минералам должен быть особый подход, чтобы сразу изначально учитывать и экологическую составляющую, uh -huh. да? то есть не нанесет ли это больше экологического вреда добычи того же, там, например, лития или чего-то, да, а, чем пользы в результате от того, что вот мы добыли и продали, там или переработали и так далее. А, с другой стороны. А... То, что критические минералы, конечно, там и на геополитику существенно влияют, потому что они добываются в разных странах, но в основном в странах, во-первых, подверженных больше других изменениям климата, во-вторых, имеющих высокие коррупционные риски в соответствии с индексами. Да? То есть очень получается опять такая ситуация, которая может привести наоборот, к социальным конфликтам, да? дестабилизацией и, как говорится, вишенкой на торте, что практически вся переработка находится в Китае. Да? Угу. То есть там свои нюансы, которые надо учитывать. И э, почему я про них вспомнила? Мы говорили про кумтор. Мы говорили про взаимодействие с населением. Я просто в рамках как раз... Вот этого исследования изучала как конфликтогенность, что ли, вокруг добывающих предприятий у нас. И у нас, в принципе, ну, не так много, скажем, трудовых конфликтов, даже не социальных, а трудовых конфликтов. Mm -hmm. да? И в основном это все-таки связанные с нефтедобывающими предприятиями. А по горной добыче это, собственно, Metal, да, вот который в котором происходят аварии, в котором гибнут люди. Вот недавно опять-таки э, говорят о том, что причиной является как раз устаревшее оборудование, несоблюдение техники безопасности и так далее, и так далее. Да? То есть э, опять же... Э, когда я читала отчет того же Касхрома, который, кстати, по ESG прям очень так нормально дает информацию и реализует, в смысле, вот Хромтау, например, как моногород, он считается одним из благополучных, uh -huh. да, то есть там прям вкладываются и, в общем, так вот, судя по прессе, да, в целом очень так неплохо хорошо город развивается. Я к чему веду, что, конечно, социальные конфликты вокруг добывающих предприятий, это не новости, и они во многих странах, к сожалению, очень существенными бывают. Да? То есть нам надо это заранее учитывать, смотреть на будущее. Да? То есть, поэтому, очень, опять же, возвращаясь, насколько это важно компаниям, иметь вот эту как бы социальную лицензию. Да? даже вот. Да, мы, мы начали с Кумтора, то есть это было же тут притча во языцах, когда mm -hmm. действительно население перекрывало дорогу, и у компании останавливались mm -hmm. транспортировки там добычи, а, но и, ну, про нас вспомним, то есть в любом случае наша вот, э, зона социальной напряженности, жена это добывающий да, регион. Да, Сейчас да. вот то, что шахтеры, да, это, это тоже. Да, и, и, и даже наши январские Да, к да, послужили. По большому счету это уже вот в нашей современной, вещи, да. в новейшей, да, да, да, как говорится, истории, мы это, ну то есть это в нашей повестке существует. И не обращать на это внимания, ну мне кажется, это... Ужасно mm -hmm. недальновидно, да, мягко-мягко Кстати, говоря. здесь вот по СИПам я еще добавлю, это связанные вещи, да. Я упомянула сегодня уже пару раз как раз Косхоу, у которого, например, отчет мне очень понравился, mm -hmm. да, по устойчивому развитию их. Но а, Мария Лобачева, она посмотрела опять-таки данные ПДО, которые через систему ЕГСУ публикуются mm -hmm. касательно их социальных инвестиций. И... Там существенное различие идет да, все между так радужно, тем, да. что публикуется со стороны Акимата, со стороны самого косхрома. То есть отчетность ПДУ она нужна. И если, допустим, тот же косхром это все выплатил, но оно где-то не учтено, но это в его интересах, да, то есть отчетность ПДО это вскрыла, и в его интересах это показать. Если же там какие-то другие нюансы, опять же, чисто страдают интересы. Интересы граждан в развитии э, региона, которых это вот эти средства пошли. Да, Поэтому потом... вот отчетность, она остается очень важной. Я, я, я, я не, не зря говорила, что это провокационный вопрос, потому что Старайтесь. мне как раз в, в, в ответах, мне, ну, как бы, мне хочется, чтобы мы нашли э, и для себя, и для других активистов, а, вот эти важные аргументы. Мне, мне еще важно, мне кажется, отчетность МПДО, МПДО важна то, что это все-таки она подвергается сверке, угу. она аудируется, то есть проверяется и со стороны компании аудирует, государство аудирует, потом еще дополнительное, да, аудитор еще раз ее а, сверяет. То есть она настолько достоверна, то есть это не просто отчет Более только компании. Более не того, восхождение является, да, то они, они проясняются, выясняются объясняются. Вот, вот все-таки мы много, много у нас есть что сказать, это еще раз подтверждает, да, что тема тема, 15 тема, 15 безум... да, ты, да, не тема безумно интересная и важная. Но вот чтобы завершить, скажем, вот этот блок про взаимоотношения населения и компании, да, вот мы начали говорить, что это очень важно для компаний, а, вот, резюмируя, если ответ, что бы ты сказала, что это очень важно. Это, что это очень важно, и будем этим заниматься. Но наше время потихонечку истекает, да, нельзя злоупотреблять терпением наших зрителей и слушателей, но я не могу не задать вопрос а, как раз про послание президента, в котором была отсылка к Национальному фонду. И я тогда подумала, что это вот прям напрямую связано с ПДО. Вот как ты про, прокомментируешь? Ну, да, что, что сказал, Да, что, Нет, что ну, было что... сказано, и как это вообще относится к ПДО. Потому что вот Нацфонд, это сейчас он как раз прозвучал в послании, да, применительно к каждому гражданину. Угу. То есть если до этого ощущение было, что это где-то что-то, что-то мы там стабилизируем, что-то мы там копим, вот, но никто толком из, так сказать, вот, ну, рядовых граждан не обращал внимания, а, то. Вот эта идея, которую президент высказал в послании, что вот часть инвестиционного дохода будет падать на счета значит, наших казахстанских детей, да, она сделала тему сразу близкой вот каждому, да, по крайней да. мере, имеющему маленьких детей гражданину. Вот. Я сейчас даже ехала в такси, мы даже с таксистом коснулись этой темы, что вот у него там пятеро детей, и из них четверым, наверное, вот что-то уже начнет капать. Угу. Да, вот случаи, ну вот когда начнутся начисления. А, это вот возвращаясь, опять же, к вопросу, с которого мы, наверное, начинали, зачем вообще ИПДУ, mm -hmm. да, и зачем ИПДУ вот нам, простым людям, скажем так, да. А, ну вот как раз за этим, потому что наш фонд формируется из доходов нефтедобывающих компаний. Там еще есть ряд источников, да, там как в том числе продажи, например, госкомпаний там и так далее, да, сельхозземель. То есть это какие-то такие основные базовые ресурсы. Ну и вот наша нефть, которой пару лет назад было 120 лет, да, то есть то, чем, в принципе, экономика, повторюсь, во многом живет. То есть это все поступает в нацфонд. А нацфонд одно время публиковала отчеты, сейчас очень сложно какие-то отчеты найти, да. То есть это структура стал абсолютно непрозрачный, и мы тоже несколько раз, гражданское общество предлагало внести его в повестку ИПДО, и, ПДО, да, да, и да, включить да. каким-то образом, там надо будет думать, смотреть, да, но это возможно, то есть повестка ИПДО, она зависит помимо международного стандарта от каждой страны, то есть я помню, что в каких-то вот странах лесозаготовку внесли для, для mm -hmm. экономики, mm -hmm. это был большой потому что источник да, доходов. В других странах рыбную ловлю, добычу, да, вот. Да, да, да. То есть, ну а у нас, казалось бы, напрямую связанный с доходами от добычи нефти национальный фонд, он у нас вне ИПДО. Да? То есть я считаю, это очень важно его внести. И сейчас как раз это может стать моментом, который сделает это интересным всем гражданам. Именно потому что теперь от доходов, инвестиционных доходов нацфонда да, зависит от накопления детей наших. Вот, Тем более, тоже я эту тему изучала, тот же норвежский пенсионный фонд, в котором триллион, У -у -у. в отличие от наших там 70 плюс-минус миллиардов, да, значит, абсолютно прозрачная информация на сайте в живом времени прям Показывается, сколько там денег, можно посмотреть все их инвестиции, можно рассчитать инвестиционный доход и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть э, вот это может быть послужит стимулом к интересу к нацфонду, и, соответственно, если мы сейчас, как тоже гражданское общество, проявим инициативу, настоим на то, что это было включено в ПТО, может быть, это тоже вот послужит каким-то вот таким новым толчком, для стимулом. развития инициативы. Да. Да. да, абсолютно согласна, потому что ну, есть, для меня эта логика достаточно простая. Да, в Конституции недер принадлежат народу. Да. Мы... Это, кстати, недавние изменения да, в Конституции. Вот... До этого было государство но это изначально это было недра народ. принадлежали народу потом в какой-то да, момент да, сейчас да. не буду обманывать подать государство был, было, было да, государство да. сейчас опять вернулось вот недра принадлежат народу это ну, очень позитивно и очень хорошо то есть да действительно мы часть денег от, от добычи ресурсов зарабатываем а, в национальный фонд для того чтобы скопить сохранить и инвестировать преувеличить а, вот этот доход и действительно это было такое вот что-то далекое, непонятное, и как на это влиять было, было не, неизвестно. Я тоже очень надеюсь, что вот как раз это как бы заявление в послании и дальнейшие какие-то программы разработки, они привлекут наше внимание, и мы сможем влиять и участвовать, во-первых, чтобы эти деньги приумножались как можно больше, чтобы как можно больше инвестиционного дохода поступало нашим детям будущим будущем поколении. Но в связи с этим, как бы под занавес нашего разговора, я надеюсь, что ну, какие-то мысли, какие-то действия да, простимулируют у активистов, у людей. Вот какие бы ты могла давать, дать советы, как с чего начать, как участвовать в этом процессе? Вот людям, активистам, там, блогерам, журналистам, некоммерческим организациям в регионах. Mm -hmm. То есть как, с чего начать, что делать? На что обратить внимание? Как это использовать в своей практической жизни? Ну, во-первых, э, хорошо, что ты вспомнила Конституцию, да? Э, э, и как раз вот именно этот, э, эта статья, она содержит в себе на самом деле мощный посыл, да, что недр недра принадлежат народу, поэтому народ э, имеет право знать, во-первых, как что добывается, куда расходуются доходы, как что используется и так далее. И, так далее, mm -hmm. да? и мы уже говорили про непосредственное воздействие там, на экологию и прочее. А, и как раз, что можно... Здесь роль журналистов и активистов, конечно, очень большая. Согласна, да? абсолютно. Потому что тоже мы об этом говорили, что информация в отчете подана все-таки для экспертов. Да? Mm -hmm. И задача, наверное, активистов и журналистов ее... Ретранслировать, переупаковать, наверное, в какие-то очень такие доступные, простые и касающиеся каждого человека материалы, да? Mm -hmm. Ну, в смысле, в регионе, будь то, будь то, может быть, в целом для страны и так далее. А что можно делать? Ну, полезнейшие все-таки ресурсы – это сами отчеты, которые, повторюсь, находятся на сайте Министерства индустрии. Там, раз, там к сожалению надо пойти прям поискать, в смысле сначала ты находишь недропользование, потом ты находишь недропользование и ПДО, и там, mm -hmm. значит, есть информация и по Надсовету, и по устаревшему уже рабочему плану, и по всем отчетам. да. На ну, ссыл, ссылку дадим, ссылку дадим, а да, где да, это да, можно да, найти, да. то есть обязательно. Вот это первое, да. Второе э, можно, конечно, я вообще знаю просто, что когда проходят выборы в национальный совет, здесь, может быть, поясню, что каждая страна, правительство отдельно, компания отдельно, парламентарий отдельно и гражданское общество отдельно имеют свои процедуры выдвижения выборов в национальный mm -hmm. совет. Да? А у нас это регулируется диалоговой площадкой. да. И координатор сейчас у нас Жбек, да, Ахметов. Да. Вот, из Актау. То есть я думаю, что ссылки тоже на диалоговую площадку, может быть, мы и дадим, да? Да, и на то странице есть, в Фейсбуке как раз где идет вот, обсуждение. Это как можно, если есть желание и интерес непосредственно участвовать, то вообще-то можно прям войти на совет. Участвовать, в выборах, Прям, и пройти, да, участвовать есть... в выборах и пройти в национальный совет и иметь возможность непосредственно сидя там с министрами, министрами руководителями там, департаментов, да, поднимать вопросы, обсуждать. Причем у нас в национальном совете, это большой плюс, решения принимаются консенсусом. Uh -huh. да, то есть, да, да, -да. Несмотря на никакие там соотношения количества голосов, здесь речь, речь идет о том, что стороны должны договориться, да? поэтому это повторюсь, прекрасный все-таки механизм э, поднять вопросы и более того, может быть, добиться, договориться каких-то вот решений. То есть можно участвовать в национальном совете в работе, поучаствовав в выборах, а можно участвовать в соответственно в деятельности вот объединений, которые входят в диалоговую площадку, да, то есть э, подключиться как-то, да, к каким-то их мероприятиям, деятельности. А, хорошо повторюсь, что сейчас журналисты взялись тоже за эту тему, стали писать. И э, там очень интересные ты вот сказала, ты разместишь, да, ссылки mm -hmm. на материал, очень интересный материал. Я просто участвовала э, в презентациях вот и у тебя на проекте. Mm -hmm. А, у Шоупан на проекте, да, то есть там прям интересно. Да, я знаю. И на казахском языке да. очень много материалов стало выходить, так что писать больше. Я, честно говоря, сама а, сегодня так просматривала тоже вот к нашему разговору, там пару лет назад писала про нацфонд, и сегодня что-то так сижу и думаю, а вот надо продолжить писать, просто посты, да, а, да, да, да, да, то есть кажется, что вроде, конечно, тема там и такая близкая и кажется простая но можно все равно и нужно мне кажется писать поэтому э, призываю к этому и других активистов до да, которые вот в принципе тему интересуют, темой интересуются и которые в теме и которые ну вот то есть давайте будем двигать эту тему писать э, привлекать интересы таким образом опять же стимулировать и политическую историю. волю да я вот но ну, я еще вот к твоим советам абсолютно не с ними согласна доба, доба, м, хочу добавить э, свой совет Это возможность развития на региональном уровне вот мы с тобой говорили о том что а, как раз сипы и как это участвовать и хорошо бы вовлекаться именно на местном уровне чтобы uh -huh, вот этого uh -huh. между собой да по, по СИПам разбить Очень хороший инструмент На сегодняшний момент у нас общественные советы Закон об общественных советах И сейчас есть Правила по общественному Контролю в рамках uh -huh. общественных советов uh -huh. uh -huh. И вот в рамках Там есть такое что Комиссии по, по любым вопросам могут инициировать в общественных советах не только члены, которые туда избраны, да, вот что является барьером, а любое физическое и юридическое лицо. То есть любой активист, любая некоммерческая организация в регионе может выйти с предложением в общественный совет советы и сказать, мы хотим создать комиссию по мониторингу социально-инфраструктурных проектов, как они обсуждаются, что там строится, что не строится. У меня часто активисты спрашивают, вот, говорят, ну а если общественный совет не захочет делать? Я говорю, ну напишите об этом пост в социальных сетях, на странице общественного совета. Я думаю, что если до общественных советов на региональном уровне, особенно в добывающих регионах, это донести, то мало кто окажется, это может быть очень хорошим таким да, инструментом. Да, хороший, как раз посмотреть, и... вот что, используя отчет, о чем ты в самом начале в рекомендации сказала. Посмотреть, сколько денег потрачено в вашем регионе на социальные цели. Угу. Да, очень хорошая рекомендация. Ну что ж. Спасибо за время. Не хочется тебя, честно, не хочется отпускать, а, потому что еще столько всего не, не, абсу, не ну, ты обсуждено. Знаешь, ты знаешь, что внимание обычно удержится первые 8 секунд, да, а потом да, да. уже второй час, ну, ну, а мы а надеемся, что досмотрим. Да, ну, во-первых, да. все-таки для заинтересованной общественности, потом тайм-код, люди могут посмотреть на именно ту часть, которая им более mm -hmm. интересна. Ну и потом мое глубокое убеждение, что да, 8 секунд – это, конечно, первое удержание, но если нас будут смотреть заинтересованные люди, и там, в этом интервью было столько пользы, что, мне кажется, стоит его частями, хотя бы по 10 минут, но досмотреть до конца. Может, разобьем? Ну, посмотрим, да, как говорится, и на этом. Еще раз спасибо и спасибо, вот. Светлана. Вообще, Я очень наде... хорошая вот, инициатива, вот, такой канал сделать для МПУ. Э... Надеюсь позвать еще и про на другие темы, и про организационное развитие, потому что много чего, кладясь в твоем опыте, в твоих знаниях, надеюсь, ты к нам еще придешь. Спасибо, с удовольствием. Всего доброго, удачи. Удачи.